Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о системе водоснабжения и канализации в частном доме. А конкретно мы поговорим о том, как правильно ее делать, с какими подводными камнями мы столкнемся при ее реализации и на что нужно обращать внимание при проектировании и монтаже систем водоснабжения и канализации. Поехали. В данном видео мы будем рассматривать только внутреннюю часть системы водоснабжения и канализации в частном доме, то есть мы принимаем тот факт, что дом уже построен и что в комнатах выведены канализационные стояки и где-то в доме есть определенная точка, где вода заходит в частный дом. Тут одно важное замечание. Еще на этапе проектирования дома нужно предусмотреть размещение санзлов и размещение сантехники в них. Это позволит правильно построить систему выпусков под канализацию и при проектировании не возникает проблем. К сожалению или к счастью, в большинстве случаев все происходит немного иначе. Дом проектирует и строит одна организация, либо же клиент покупает готовый дом, а дизайн и размещение сантехники проектирует другая. Соответственно, это усложняет проектирование и монтаж систем ВК. С чего же нужно начинать проектирование систем водоснабжения и канализации в частном доме? В первую очередь нужно определиться с типом и размещением сантехнических приборов. Самый лучший вариант, когда клиент предоставляет список оборудования, которое будет установлено в ванных комнатах и санузлах, а дизайнер предоставляет точные размеры и привязки оборудования на развертках стен объекта. Зачем это нужно? Во-первых, тип сантехнического оборудования нам необходим для того, чтобы правильно рассчитать диаметр подвода воды, диаметр трубы, которой подводится вода. Например, душевая система с лейкой метр на метр, может иметь расход в пределах 60 литров в минуту, а это значит подведение определенного диаметра труб для этой лейки. Кроме того, при таком расходе нужно предусмотреть трап, который смог бы удалить такое количество воды. Второй момент, который нужно учитывать обязательно перед проектированием систем водоснабжения и канализации – это тип самого оборудования. Например, если душевая лейка на несколько режимов, то, как правило, на такую рейку от смесителя или термостата подводится несколько труб, по одной на каждый режим. Необходимость точных привязок к интех оборудований можно объяснить на примере душевой системы. Одна и та же система по функционалу может управляться разными способами. В зависимости от способа управления, будь это термостат, смеситель или запорные вентили, могут быть реализованы различные схемы подключения труб водоснабжения. Не зная сценариев подключения и управления, монтажная организация не сможет выполнить свою работу на 100%. После получения вышеуказанных данных можно приступать к полноценному проектированию систем водоснабжения и канализации. При проектировании систем водоснабжения основная задача – правильно рассчитать диаметр труб. По мере разветвления труб на объекте диаметр должен пропорционально уменьшаться. Система водоснабжения в частном доме, как правило, бывает двух типов – коллекторная и магистральная. При коллекторной системе разводка водоснабжения осуществляется с помощью гребенок, Каждый из гребенок отвечает либо за определенную комнату, либо за определенный этаж, если дом, например, имеет несколько этажей. При магистральной системе отвод воды осуществляется от центральной магистрали. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки. Если система водоснабжения реализована на гребенках, такой системой проще управлять. Например, можно перекрыть воду в одном помещении, в одном конкретном помещении, не перекрывая во всем доме. Преимуществом магистральной системы является в первую очередь ее э простота в монтаже и экономия трубы. В современных домах при проектировании систем водоснабжения а еще внедряют дополнительно систему рециркуляции. Система рециркуляции позволяет сразу же получить горячую воду при открытии смесителя. При проектировании систем водоснабжения очень важно обеспечить безопасность самой системы в дальнейшей ее эксплуатации. Безопасность системы обеспечивается двумя способами. Первый способ это предотвращение гидроудара, то есть в обязательном порядке при проектировании систем водоснабжения нужно предусмотреть расширительный бак, объем которого рассчитывается исходя из давления воды и расходов. Второй момент по безопасности – это установка системы антипотопа, так называемый НЕПТУН. Она бывает двух видов – проводная и беспроводная, но принцип работы один и тот же. При попадании влаги на датчик, который устанавливается под каждым сантехприбором или в определенных точках перекрывается вода либо во всем доме, либо на гребенке на коллекторе в отдельном помещении, где была обнаружена протечка. При проектировании систем канализации все намного проще. При проектировании нужно учитывать, что горизонтальные участки канализации должны идти под определенным наклоном. Для труб 50 диаметра этот наклон составляет 2 см на метр, для труб сотого диаметра 3 см. На метр. Каждый сантехприбор, кроме унитаза, который подключается к системе канализации, должен комплектоваться специальным сифоном. Этот сифон позволяет не только не забиваться трубом системы канализации, но и благодаря жидкости, которая в нем оседает, образовывается так называемый гидрозатвор, который предотвращает распространение запахов по всему дому. Очень важно при проектировании систем канализации предусмотреть так называемые фановые стояки, которые должны выходить минимум на 50 см выше кровли. Они выполняют сразу две функции. Во-первых, они отводят запах канализации из дома, а во-вторых, они обеспечивают компенсацию давления при, например, сливе унитаза. Как правило, для небольших домов достаточно одного сфанового стояка. Но если дом э, имеет значительную площадь или же санузлы находятся на значительном расстоянии друг от друга, то таких фановых стояков может быть два или даже больше. Заказать проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации для вашего дома вы можете, обратившись в нашу компанию. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!